всем привет эту песню я спою в тональности ниже чем в оригинале потому как как в оригинале я не смогу успеть там женский голос причем высокий очень я не дотянусь вот так Заметно на дереве в листьях Наполняю жизнь свою смыслом Приду свою тонкую нить Нас очень много на дереве рядом И каждый рожден рядом, И придет свою тонкую нить А моря на краю наполнялись по каплям Изразлись по песчинкам камни Вечность это, наверное, так долго Мне бы только Мой крошечный вклад внести За короткую жизнь сплести Хотя бы ниточку шелка. Кто-то Паудин не попался, Кто-то бредит пришельцами с Марса, Я приду в свою тонкую нить, Кто-то открывает секрет мироздания, Кто-то борется с твердостью камня, Я приду в свою тонкую нить, а моря... Краё наполнялись богам, мы срослись по песчинкам, камни Вечность — это, наверное, так долго Не бы и только мой крошечный вклад внести За короткую жизнь сплести, хотя бы ниточку шелка. Не умею еще чего-то еще. Я маленький червячок, Мир безумно проносится мимо. А мы создаем своими руками Невесомые тонкие ткани. Красота вполне ощутима. А моя... Yeah. Наш личный В там камне вечность вечности там, наверное, так долго Не бы только мой Крошечный вклад ввести за корот вот так спасибо что досмотрели до конца аккорды на сайте АМДМ я брал в принципе аккорды простые вот ну и тональность понижал до того момента пока первым аккордом не стал ЕМ. E то есть минус 8 вот на сайте если если кому-то помогло если кому-то понравилось Спасибо за лайки и за то, что подписались. Пока. Увидимся еще. Пишите свои пожелания в комментариях. Все. Всем удачи, всем добра. А мой рядок район наполнялись богам, Мы срослись под песчинками. Вечность это, наверное, так. Не выйдет только мой грошечный вклад внести за короткую жизнь сплести хотя бы.